Всем привет, друзья! Вы на канале Дядя Ваня Али. В данном видеоролике мы разберем с тобой, как настроить управление на нестандартных мониторах. На таких, допустим, как квадратные. К сожалению, квадратного монитора у меня не имеется. Я изменил разрешение своего монитора и сейчас мы с тобой разберем, что же нужно делать. Погнали! Итак, для начала нам необходимо, друзья мои, зайти в настройки, нажать движок, Здесь можете выставлять, как у меня, в принципе, память я выставляю обычно максимум, процессор максимум, все на максимум. И смотрите, значит, изучаем свое разрешение экрана, параметры экрана и смотрим. 1024 на 768, значит, наше с вами разрешение квадратного монитора. Соответственно, вот здесь вот автоматически уже подогнано да, разрешение, но нам необходимо выставить... То разрешение, которому соответствует у нас а, монитор. 1024 на 768. А Это первое. Сохраняем. Ок. А дальше. Настройки. Игра. Игра у меня стоит везде высоко. Ультра и 90 а, FPS. Тоже сохраняем, поэтому и перезапускаем наш с вами game loop Нажимаем выйти и заходим в него по новой. Дальше. Заходим в наши игры, запускаем, собственно, саму игру и ждем запуска. Ну а пока игра запускается, я бы хотел попросить тебя подписаться на канал, поражать свой лайк и не забыть про колокольчик. Стримы каждый день, утром, вечером, поэтому вместе будет весело. Ну что, друзья, игра запустилась, но я обратил внимание на то, что все-таки разрешение прямо угольная, да, то есть, э, несмотря на то, что я попытался выставить квадратное, у нас сохранилось прямо угольное, э, значит, разрешение самой игры. Но это ничего еще не значит, друзья. Э, данный способ настройки управления поможет также и квадратным э, мониторам, людям, которые играют э, на эмуляторе в PUBG с квадратным монитором, этот видеоролик однозначно все-таки поможет. Обязательно напиши в комментарии помог ли тебе этот видеоролик после того, как мы с тобой сейчас проделаем такие вещи. Хочу обратить э, внимание на то, что у нас есть две раскладки управления. В самой игре, собственно, вот здесь внутри да в настройках э, у нас в игре имеется такая э, опция как управление, да такая вкладочка. Вот. Собственно, здесь нам необходимо сейчас с тобой сделать сброс. Мы нажимаем сброс, Сохраняем, выходим, закрываем, нажимаем F11, это волшебная кнопочка, которая а, делает неполный экран нашей с вами игры и дает доступ к раскладке, которую вы видите справа на интерфейсе эмулятора. Нажимаем на раскладку и видим а, с вами, значит, такие кнопочки, да, кнопочки управления, это а, второй режим настройки управления. Давайте сейчас это закроем дело и сделаем вот такую вот махинацию. Заходим в настройки игры, управление, настроить, нажимаем F11, раскладка и видим что, видим все кнопочки куда у нас к чему относятся. Следовательно, почему у вас не получается стрелять, почему у вас не получается а, прыгать и прочее. Если вдруг получается такой вот трабл, что у вас не стреляет, да, вот кнопочка, которая отвечает за стрельбу, вот она, вот эта кнопочка. И вы видите, на заднем фоне у нас также есть кнопка стрельбы в самой игре. То есть, а, вам необходимо будет сделать вот такие вещи. Смотрите, запомнить, где находится кнопка стрельбы. Допустим, а, она у нас находится вот здесь, да. Давайте сделаем сброс. А вот. Вот, наша кнопка находится здесь, на кнопочке стрелять. А в вашем случае, вероятнее всего, что кнопки находятся в различных местах, да? они не соответствуют друг другу. Вот, допустим, пробел это прыжок, правая кнопка мыши, кнопка мыши это прицел. А Дальше, Alt это у нас свободный обзор, F это поднять, видите, F у нас находится именно там, где мы будем с вами поднимать предметы. А Гранаты и оружие, все находится на своих местах. У вас же, у вас же, друзья мои, может быть такая проблема, что все эти кнопки, они друг с другом не соответствуют. Следовательно, для того, чтобы все соответствовало, вам необходимо будет настраивать управление не здесь, а именно в самой игре. Потому что если как только вот здесь вы смещаете все, все, звезде с рулю, работать ничего не будет. Поэтому делайте здесь сброс, сброс в самом эмуляторе раскладки. Она у вас должна стоять по... Вашему разрешению, да, допустим, у меня стояла Smart2K, следовательно, и здесь должно быть Smart2K. Если у вас э, в настройках, вот здесь вот, если у вас вот здесь вот в настройках стоит 720, следовательно, вот здесь вот у вас должно быть 720. Если 1080, то 1080. А раскладка под каждую э, из управлений, друзья мои, меняется, если вы заметили. Вот, выставляете под то разрешение, которое вы выбрали изначально, сохраняете свою раскладку. Далее, к примеру, делаем так: вот у вас вот кнопка находится стрелять вот здесь где-то, да? А кнопка прицела находится вот здесь вот где-то. И вы сверяете, как я уже и говорил, вы сверяете раскладку игровой и раскладку эмуляторной клавиатуры. Вот так вот приблизительно у вас будет а, находиться, да, раскладка. Кнопка стрелять будет в одном месте, кнопка стрелять в игре будет в другом месте. Вот, что вам надо делать? Вам нужно перемещать раскладку клавиатуры именно игры, не эмулятора. Обращаю ваше внимание, именно игры, а не эмулятора. Запоминайте, где находится та или иная кнопка. Допустим, те же лежать, сесть, перезарядиться, да. Запоминаем, где находится. Выходим отсюда кнопкой «Сохранить». И подгоняем кнопочку стрелять на то место, в котором она должна находиться. Нажимаем еще раз раскладка. Смотрим, что промазали мы. Промазали, сохраняем. Еще вот так вот. Раскладка. Вот. Попадаем на правую кнопку мыши. Хорошо. Стрелять кнопочку. Попадает. Все это дело значит сохраняем. Сохраняем выходим, разворачиваем нашу с вами игру на весь экран и пробуем, давайте какую-нибудь классическую игру сейчас с вами а, прыгнуть давайте как-то вот так вот, мне на ранг все равно пробуем, значит, прыгнуть и пострелять что из этого получится перед этим я заходил уже в режим а, пробовал пострелять, у меня не стреляло и прицел не обходилось. сейчас посмотрим, что из этого получится так, ну что Бегать, бежит, ходит, камера двигается, Ctrl. мышка появляется, шифтует, прыгает, рукой бьет, посмотри, видишь, бьет. Сейчас мы с тобой найдем оружие и посмотрим, что будет дальше. Бежим в первое здание, заходим вовнутрь, берем берил. F-кнопочка работает, а ну-ка, сейчас, господи, что-то возьми другое. А вот, вот. Опаньки Берет Опаньки Опаньки Поднимает, друзья за оружие поднимает Давай возьмем еще второе оружие а, Просмотрим кнопочки Два Другое оружие Один Другое оружие Ролик Работает Прицел Работает Стреляет Следовательно по поводу управления, у нас все работает. Уклоны стоят на месте, все работает. Коктейль взялся. Кинулся. Начаться, раскладку мы с тобой настроили. Давай пройдемся еще раз. Итак, друзья, подводим итог. Для того, чтобы настроить раскладку на квадратном мониторе, вам необходимо запомнить две вещи. То, что у нас находится две раскладки как в игре вот здесь вот вот она наша раскладка управления так и в самом эмуляторе нажимаем кнопочку f11 и видимо здесь функцию раскладка здесь кнопочки трогать ни в коем случае нельзя все кнопки которые находятся у вас в игре в самой необходимо подгонять именно под эти кнопки двигать эти кнопочки синие нельзя сохраняем и перемещаем все кнопки, которые находятся у вас а в других местах. Именно под те места, где у вас находятся синие кнопки. Собственно, кнопка стрелять. Кнопка стрелять должна находиться на кнопке в игре стрелять. Правая кнопка мыши, это у нас прицел. Собственно, здесь должна быть мишенька вот вот изображена. Пробел это прыгать. А Z это лежать. C это сидеть. R это перезаряжать. Все кнопочки, друзья мои, нужно подгонять вручную. В самой игре, не в эмуляторе. Ни в коем случае не в эмуляторе. Если вы вдруг здесь что-то вот за пароли, да, сместили куда-то туда еще, э, что-то не так выставили, делайте сброс. Все кнопочки стали на место. Сохраняете. И вот здесь уже кнопочки подставляете под то место, где находится у вас синяя кнопка. Допустим, если у нас правая кнопка была надпись, а вот она, да, а вот она здесь находится то собственно наш прицел вот этот должен быть смещен на кнопку где у нас правая кнопка надпись если у нас есть значок стрелять то наш наша кнопка стрелять должна находиться именно под тем значком нажимаете после того как все здесь настроили нажимаете сохранить выходите и радуйтесь игре я надеюсь вам этот видеоролик Помог? Обязательно пиши в комментарии. Смог ли ты добиться результата? Получилось ли у тебя? И если не получилось, то почему? С тебя лайк, подписка. Не забывай стримы. Каждый день с тобой был дядька Ванька. До скорой встречи. Я желаю тебе удачи в нагибе PUBG Mobile. И пока-пока.